Ни на одну минуту нельзя забывать, что этот канал он односторонний. Да? То есть вы не сможете, эм, оценивая его, каким-то образом исправлять. Нет. Он будет вам посылать информацию. И даже если вам эта информация не нравится, например, вы считаете, что эта информация была передана для касты, к которой вы не принадлежите. Ну, вы считаете, что вы выше, а вам вот по поводу меню в пост. Не старайтесь возмущаться, потому что возмущение это уже ересь, да? что запрещено. Здесь нужно как бы осознать, а по каким таким параметрам канал определил меня, принадлежащим к этой касте? По образу мысли, по виду деятельности, по крови. Почему? Да, потому что я, например, думаю об этом аркане не 24 часа в сутки, там, а как будильник там, каждый час в аркан ходить надо, вот я каждый час обхожу, ибо надо. А так вот, чтобы добровольно с песней, да еще радоваться на эту тему, да еще парить добровольно, так меня вот не заставишь. Я все больше лисонькой по тропочкам а не птичка в небесах. Да? Вот определите, этот канал вас вот так вот видит. Да? Соответственно, его видению вас он будет и давать вам возможности. Это во многом объяснит вам, почему христианский мир что-то вам дает, и а чего-то не дает никогда. Почему он дает вам возможности в одних случаях или не дает в других. Или вообще никогда не дает, или дает всегда. То есть у вас будет возможность оценить свою кармическую предрасположенность пройденной жизни. Да? Нам это зачем надо? Нам это очень надо, потому что именно такое понимание определение человека к классу позволяет ему формировать специфическим образом свою бытийную массу. Да, на этом канале человек это делает не сам и не по своим собственным алгоритмам, но он это все равно делает, к сожалению, только в объеме той касты, которой его распределили. Разные касты накапливают бытийную массу, сирич опыт своей собственной жизни по-разному. Земледельцы только в плодоносящий так сказать, период. Купцы в определенный период, пока они могут производить ресурс. Воины, пока они служат, правители, пока они у власти и так далее. И так далее. Каждый в своей касте, так как это определяет не древние законы принадлежности. Еще раз, коллеги, мы с вами о кастах говорили много и очень многие и слышали э, и э, ролики, и читали э, в книгах правила принадлежности к определенным кастовым системам. Так вот, на этом уровне касту определяет канал. Религия определяет. эгрегориальная принадлежность определяет. Определив тебя к определенной касте, она конфигурирует твое собственное сознание таким образом, чтобы опыт начал у тебя формироваться так, как положено в этой касте. Ты, может быть, сам и не способен так формировать опыт, или тебе не надо, или не можешь. Но алгоритмы добра и зла, которые подгружают агрегориальная система, она позволяет взять больше или, напротив, не позволяет взять больше, в зависимости от того, в какую касту она тебя выпихала. Вы это тоже увидите. Это длинное такое размышление, где окружающая реальность становится в чистом виде зеркала. Потому что здесь ничего настоящего нет. Это четырехкратная иллюзия, которую необходимо преодолеть. И первое, с чем вы, вам придется убедиться, что окружающий мир не может определить вашу касту. И то, что они, как, то, как они вас оценивают, это еще неверная оценка. Вернее, это не гарантия того, что это верная оценка. Вполне вероятно, что на более высоких арканах мы вот сейчас начнем двигаться дальше, и там будет совершенно другой оценочный аппарат работать. Вообще другие меры будут работать. Но здесь такая мера. И вот живя среди людей, вы всегда будете сталкиваться с этой мерой. Почему? Вы не можете, потому что на это повлиять. Потому что она не оценивает ваши результаты. Видите, мы тут все парим в воздухе, и только по мыслям, по мыслям она будет вас оценивать, по мыслям. Как в христианской традиции положено, например, об уходящем человеке, ушедшем, да, перешедшем через состояние смерть, о нем положено говорить хорошо. При этом, при всем, все живущие здесь остающиеся, они говорят. Причем это говорение совершенно не может не соответствовать действительности. Да, человек был сволочью и гадом, детей своих бросал, над женщинами измывался. И вообще ничего путного в этой жизни не сделал. Но положено же говорить хорошо. То есть мы своими словами подгружаем его тупую бытийную массу до определенной нормы, которая там, на этом канале, будет восприниматься, что он вроде бы как безгрешенный, то есть вроде бы как с высокой бытийкой, вроде бы как ему больше надо. То есть мы своими, своими же собственными силами вкладываем в него свою же бытийность, только для того, чтобы ему там было надо. Вот такая вот традиция. Да? Но по-другому нельзя, никто не задумывается над смыслом этой традиции, просто выполняют ритуал. Выполнять ритуал это здравствует 22 аркан. Это он нас заставляет выполнять ритуал, не задумываясь о его смысловой нагрузке. А 21 аркан это оценивает о том, как ты думаешь. И в твоей картине мира должно обязательно лежать это правило как добро. Да, я может быть считаю, что дядя Вася сволочь. И, может быть, в хорошее это время я с ним за один стол не сяду, но помер дядя Вася. И вот заповедь говорит, говори о нем хорошо. Поэтому я вот сейчас в ментале своем я сотру, что он сволочь, и начну судорожно вспоминать, какой он был не сволочь. Ну, может быть, там в три года и был не сволочь. Ну, я вспомню, какой он был отличный в три года, как он любил маму. Я, правда, этого не знаю, но его мама рассказывала, что прямо любил. Давайте я буду вспоминать это и сделаю вот это его качество выпуклым, феноменальным. И дядя Васю уже будет не гадом, которого надо по-хорошему это развоплотить, чтобы он больше никогда сюда не приходил и вообще никуда не приходил, потому что такая мерзость не нужна никому. Я сейчас расскажу о нем хорошо, и он воплотится еще раз. Поможем дяде Васю с новой реинкарнацией по этому же самому каналу. Поэтому, смотря на этот канал, смотря на людей, которые живут на этом канале, но ну, не удивляйтесь о том, что вот это яркая контрастность, о том, что деяние человека, да, конченого, откровенно говоря, ублюдка, тем не менее оцениваются системой как положительные, Чиновник какой-нибудь, морда которого уже в объектив не влезает, да, какая-нибудь ряха такая, еще какая-нибудь такая разжиревшая особь. Тем не менее, системы эгрегориальные поднимаются до уровня власти. Почему? Потому что он думает правильно. Потому что он делает это вторично, а вот думает он, да. И вот, вот это вот несоответствие его мышления и действий, оно как раз нам и покажет всю, по сути, управляемость и ущербность этой системы. Потому что когда мышление с действием разнятся, это рано или поздно обернется тяжелейшими последствиями как для самого человека, личности, так и для души, так и для его потомков, так и для реальности, которую, пространства, которое он занимает. Убедиться в этом нам будет такая возможность на 20 и 18 аркане. Совсем немножко нам осталось для этого дела. Пока лишь вы созерцаем. Помните, это канал недеяния. Ногами на землю не становиться, летать по воздуху. Смотрите, как этот воздух вас ведет, потому что, как уже коллеги, грамотные в нашем деле, быстренько распознали, кто перехватывает вашу стихию. Так вот, здесь она тоже будет перехвачена. Сами понимаете, это будет стихия. А, расскажите мне, какая это будет стихия. На следующем занятии поговорим об этом. Наблюдаем. Ничего не делаем, записываем свои мысли, оцениваем реальность, фиксируем, что в ней происходит, записываем, описываем реальность для того, чтобы потом составить о ней и о себе в ней впечатление. Если вы все будете делать правильно, если вы будете не задавливать свои собственные мысли, а наоборот делать их выпуклыми, то есть записывать, например, да, то система начнет видеть вас как-то иначе. Ну Понятно, что если человек записывает свои собственные мысли, значит, наверное, считает их значимыми. А если эти мысли соответствуют сегодняшним алгоритмам добра, значит, у этого человека не только цели со мной одинаковые, но и ценности. Приподниму-ка я этого человека, скажет система. И с вами, скорее всего, произойдет именно так. Вы увидите, каким образом система будет реагировать на ваше правильное мышление. Ну и люди, конечно. Люди, люди, люди, зеркала, зеркала, маленькие кусочки нас же самих. Да, -то как, будет какая-то одинаковость, эту одинаковость вам предстоит вычислить. Наша будет, конечно, с вами задача в том, чтобы мы, по сути, разницы не видели. И здесь от них знаний мало. Если я вам сейчас расскажу, откуда все это произошло и, и кто всеми этими каналами э, нижних миров руководит, это будет просто знание, которое, возможно, вам когда-нибудь поможет. Но если вы не ощутите на своей шкуре, что они делают с людьми, каких эффектов добиваются сами каналы, сами эгрегориальные системы и что могут люди вообще как-то выжить, сохранить собственную волю, находясь под эгидой этих каналов. Информация, которую я вам дам, она, она будет просто информацией. Ну, знаете, такая тупая информация, которую завтра солнышко вам встанет, немножечко подогреет и слезнет у вас из сознания все это дело. Вы будете помнить, что сказано было, что-то интересно, важное. Да? А что, как-то не очень помню. Так бывает. Да, вот коллега сейчас как раз рассказала нам же о том, что очень ценная информация, которая не приснилась вчера, с которой работаешь год, и тем не менее, все равно э, стирается. цветовые каналы, имеют возможность стереть нижнюю информацию. Вопрос: с какого поля они это стирают? Да, вот, э, выяснили, через огонь на 22-м стирается. То есть убавили огонь, все, драйв ушел. Стирается информация и сам, само намерение действовать, То есть просто слизывается само намерение. Никто никуда не идет, все шаг. Здесь занимаются мысли. Просто мысли, память снимается, воспоминания, какие-то оценки. Да? Причем даже оценки не глобальные, а просто как фиксация ситуации. Она тоже может быть снята. 19 сейчас будет делать то же самое. Да, и мы с вами понимаем, на какое, как, какой стихии и управляет 21-й аркан, через какую стихию он воздействует на народу, население, веря на его заботам. Лена. А, 21-й, аркан, да. воздух. Воздух, совершенно верно, совершенно верно, воздух. И вот воздухом как раз и управляет 21-й аркан. Это его инструмент. Это его инструмент. А с учетом того, что этот аркан 21 из всей тройки нижних иерархически высокий, более высокий, а почему он более высокий? Потому что он задевает возможности второго круга. Работает с первоосновами добро-зло. У него возможности воздействовать на ментальное тело выше и больше. А ментальное тело в сознании человека способно управлять всем подсознанием. Соответственно, христианство одним выстрелом убивает сразу нескольких зайцев. Не точечно на огонь, не точечно на воду, а через воздух, через ментал. Снял информацию, и вот уже нет тебе в эфирке никакого драйва, вот у тебя уже нет в астрале никакого желания. Кон гениально организованная алгоритмизация. Понятно, некоторая Сопротивление, внутреннее сопротивление этому аркану, это понятно, после рун, конечно, возвращаться не хочется. Мы поэтому с вами немножечко сейчас и корректируем методику, чтобы взять девятнадцатый аркан, и как бы взять вот эти все нижние каналы, уйти наверх и больше сюда не возвращаться, потому что всегда вниз возвращаться страшнее и тяжелее для сознания, когда он вкусил настоящего, возвращаться вот в эту созданную кривыми руками иллюзию. Абсолютно не хочется, вот абсолютно не хочется. И то, что руны у вас взбунтовались, и вот такой вот эффект вам дали в том числе и бессонница. А мы с вами прекрасно знаем, что с 3 до пяти у нас идет прозвон сознания, и все эгрегоры, в том числе и религиозные, они начинают свою паству шерстить на предмет правильных и неправильных мыслей. И понятно, что именно в этот период времени, те сознание, которое сопротивляется, оно даже если очень хочет спать, оно воткнется без спички, везде. Только можно, вот, и спать не будет именно в этот период времени, чтобы не попасть под его э, зачистку. Потому что это ужасно так бездарно потерять все, что, например, наработано на тех же рунах. Это же ну, кошмар просто. Даже Я... помыслить невозможно, столько сил было туда вложено, и тут ты вот так вот за здорово живешь просто отдай за иллюзию присутствия. Ну вот действительно иллюзия присутствия растворить свой ментал и еще постараться быть этим каким-то образом доволен. Ну давайте подумаем, коллеги, ведь огромнейшее количество людей живет в таком состоянии и довольны. Довольны. 21 век на дворе, а человек до сих пор думает, кому бы сдать свою свободу, причем даже не продать, а так отдать. Даже доплатить готов. Кому бы ее всучить, только чтобы не думать. Парадокс, просто парадокс. Эллин, спасибо большое. Примите мои глубокие соболезнования. Этот опыт надо пройти, чтобы все сравнить, все испытать, и больше никогда не хотеть получить то, что... чего вы не знаете. Да, теперь, вы, теперь вы будете знать, что такое действительно благожелательность эгрегоров, да, и что на самом деле они делают с сознанием человека за эту благожелательность. Спасибо большое. Спасибо. Маленький комментарий. Да, вот если смотрим на древо Сеферод с вами и видим эти арканы двадцать первый, двадцать второй, девятнадцатый, вот этот вот. Подлунный мир, в котором мы существуем, это ведь вообще любой аркан, это, это канал, по которому тянется информация. Она должна тянуться без искажений, как ствол дерева, который соединяет корни и крону. Но вот эти эгрегориальные наслоения, особенно внизу, они там гроздями висят, как ветки омелые, они просто пьют соки с этих каналов искажают абсолютно все. Они туда делают впрыски своего собственного яда, мракобесного. Так что на пространство царства Малькут, в пространство Земли приходит абсолютно искаженная информация, абсолютно перекрученная миропониманием тех, кто дико боится потерять свою власть. Сознание скованное страхом, еще похлеще, чем страх человеческий. Вот. Я думаю, что вы увидите это. Если не увидели сейчас, то увидите обязательно, когда мы вот все, всю, всю эту тройку развернем и постараемся сделать так, чтобы они в этом качестве, подчеркиваю, в этом качестве они должны стать для нас все одинаковые инструменты. Работая с этими каналами так, как надо работать, а не так, как это делают эгрегориальные системы, мы будем способствовать их прочистке, по крайней мере, в своем собственном сознании. А это значит и в реальности, которую мы с вами наполняем. Ведь 21 аркан, по сути, его затея, его задумка, да, она неплоха. Классификация это правильно, это упрощает понимание, это упрощает познание. Это очень удобно да? классификация животных, классификация явлений природы, классификация каких-то организмов. Да? Это, это очень удобно с научной точки зрения. вообще 21 Аркан он и делался как бы для науки, для развития, для цивилизации. Но вот это вот наслоение на нем огромнейшего количества того, чего быть на нем по сути не должно, оно позволяет, не просто человека вписать в, этот же самый, в это же самое пространство обязательной классификации, а еще и скосить эту классификацию таким образом, чтобы не оставалось у человека никакого выбора в этом качестве. Вообще никакого. Вот припечатали его к касте земледельцев, сиди в земледельцах навеки вечные. Это тяжелая ситуация, и добиться, в принципе, со свободной волей заставить человека принимать соглашательством, заниматься на веру абсолютно, некритично воспринимать это, это клеймо достаточно сложно. Надо что-то сделать с человеческим сознанием. Для того, чтобы он сделал это добровольно, потому что принцип добровольности это очень важный момент. Он здесь, древья Сифирот, как обязательная константа, прописана: мы с вами дойдем до этого момента. Все может быть, говорит этот закон, если э, существует договор, то есть обоюдное согласие. А это значит, что все стороны должны принимать взаимные договоренности по доброй воле. И к человеку это относится в первую, же, э, в первую очередь. Он должен принимать. Классификацию по доброй воле. ну как заставить? Как заставить? Только лишь внедрением в ментальное пространство чувство собственной важности. Вот это вот состояние, коллеги, да, вот это всей этой недели. Какими бы эмоциями она ни была насыщена, эти эмоции были гипер. Они заставляли самого себя уважать. За эти эмоции, за эти страдания, переживания, удачи, неудачи, ну, выделить себя от всех и сказать, ну, вот, я молодец. Я, я это, с этим справился. Какой я молодец. Осознайте это сейчас, особенно вам это будет... Проще сделать, когда вот мы сейчас закончим беседу с коллегами и сделаем гармонизацию, выйдем из этого состояния, выйдем усилием воли да, и смотрим, попробуем на себя посмотреть нормальными, здоровыми глазами свободного человека. Что это вообще было? Там нет ответственности совсем. Причем она не просто ее нет, да, она там даже не, не показана, она там не нужна. Более того, любые попытки положить, взять ответственность на себя, они сразу же будут вызывать возмущение канала со всеми вытекающими последствиями в виде наказания. Шута, дурака, который идет в пропасть, зная, что его в любом случае спасут, уповай на Бога, это, безусловно, очень легкое сознание, это очень легкое состояние. Оно здорово экономит силы, оно здорово экономит возможности. И оно, конечно же, приводит к успеху. Потому что сделать правильно, это следовать тому импульсу, который тебе дал. Бери. Вот импульс есть, бери. Моральные, этические нормы здесь при этом не включаются ни в коем случае никак. Импульс есть, бери, надо брать. Чужое это, свое, честно ты берешь, нечестно, в этом состоянии ну, совсем не рассматривается. Если есть импульс, взять надо брать, а там дальше будет видно. На 21-м аркане как бы, диаметрально противоположная ситуация. Здесь можно вообще ничего не делать. Важно правильно подумать, видеть какое-то явление этого мира, классифицировать его правильно. Если ты будешь классифицировать правильно явление этого мира, значит сам канал будет правильно классифицировать тебя, взаимный договор. При этом, как хорошо сказала коллега, делать здесь можно абсолютно любые мерзости, любые гадости! Они абсолютно не будут зачтены. Они абсолютно не будут зачтены. любые. Канал, конечно, посложнее, потому что думать тяжелее, чем просто следовать за импульсом. Здесь надо идти за ветром, то есть чувствовать потоки. Куда подул ветер, в какую сторону сейчас повернулось добро, в какую сторону повернулось зло. Упертости здесь быть не должно, здесь надо действительно быть таким легким, невесомым, как. Мировая душа и следует за этим самым ветром. Вы ощутили это на своем сознании в течение этой недели. Многие из вас знают, что может быть иначе, проходя те же рунические а, пути, да, которые учили совершенно другому, абсолютно диаметрально противоположному. Но как же просто жить в таком состоянии, не нести ответственность за свои действия? И в том, и в другом случае за действие ответственности нет. В первом случае, потому что он, действие поражено импульсом, а импульс идет от вышестоящей инстанции. Вторая... Второй канал также не принимает в расчет действия реальные поступки, реальные решения, поскольку они не имеют значения, если сопровождаются правильными мыслями. И все это отражается на точке Малькута, на Земле. На физической реальности плоть человека состоит из Земли не в малой степени, а в хорошей степени. Значит, соответственно, все эти эффекты неизбежно будут отражаться на плоти прежде всего. Так? И, соответственно, на Земле как на проявленной, на материальной, на фактической реальности, сформированной, готовой, зримой форме. И если эта реальность тебя в данном случае не устраивает, и физическое твое тело тебя тоже не устраивает, как он сам себя чувствует, выглядит там, и так далее, да? что оно может, что оно не может, со своей работоспособностью, неспособностью, то в общем-то претензии то подальше предъявлять некому, потому что все это делается теми самыми каналами, которые воздействуют как раз на точку здесь и сейчас по 22, 21 и 19 аркану, в землю. Внедряется в землю через человека. Каналы внедряются в землю через человека, изменяют ее под себя. Земля сопротивляется пока. Причина тому есть. Мы ее с вами узнаем на более высоких арканах. Но сопротивление будет ничтожным, если абсолютно каждый человек будет принадлежать к одному из этих трех аркан. Каждый. Что из этого выйдет, мы с вами попробуем вычислить, догадаться. догадаться. Хорошо. Спасибо большое, Михаил. Спасибо. Работайте дальше. Желаю вам таких же откровений, особенно во снах, потому что сны наши это, это очень важный, качественный момент, который много, много нам могут рассказать, особенно когда мы сидим на этих порабощающих мозг сознаниях. Единственное, что остается, это собственное сновидение, потому что туда не особо лезут. Спасибо. Спасибо.